Первый в России студенческий телеканал «Универ ТВ» начал круглосуточное вещание в 2012 году. За это время команда медиацентра стремительно росла и развивалась. Изменялось многое. Состав специалистов, техническое оснащение, программы в эфирной сетке. Однако кое-что все-таки оставалось неизменным. Логотип телеканала «Универ ТВ» не менялся с самого его основания. Горизонтальная плашка с буквами «Универ» стала основой оформления визуальной составляющей студенческого телеканала. Но пришло время двигаться дальше. Спустя столько лет команда решилась на запуск ребрендинга. Когда я начала заниматься соцсетями, я поняла, что он не совсем подходит для этих целей, потому что если размещать его в горизонтальном формате, как он у нас на телеканале, в аватарке буквы не читаются, соответственно, там... Пришли, произошли небольшие изменения, и я подготовила такой промежуточный вариант, где буквы располагались в две строчки и в тех же цветах. Выбор логотипа произойдет посредством голосования. В соцсетях телеканала уже опубликованы варианты нового логотипа. Голосование завершится уже в следующую среду. Подписчики сообщества, помимо всего прочего, смогут стать участниками розыгрыша. 16.00 по московскому времени, используя генератор случайных чисел, мы выберем победителя, который получит специальный приз от телеканала. Можно проголосовать, можно не просто проголосовать, а выиграть еще и штатив. Для этого нужно будет оставить в комментариях под записью порядковый номер свой. И мы хотим узнать и мнение нашей аудитории. Оно для нас всегда важно, оно у нас Первостепенно, и в соответствии с этим мнением уже адаптировать логотип нашего телеканала. На данный момент лидирует вариант, приближенный к стилям хай-тек и модерн. Однако в ближайшее время все может измениться. Выбранный логотип планируется использовать не только для изменения основы оформления телеканала, но и для создания сувенирной продукции. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы, Универньюз.